Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы занимаемся вот этой херней. я Руслан Усачев, и говорю вам, покупайте вот этот продукт. Давно хотел узнать, как деды Скажи, воевали. Скажи, взять... ты считаешь, что за это наши деды воевали? Яра! Яра! Яра! Яра!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 он заряжен. Тут. Хм, когда же это закончится? Так, так, так, стоп. Вот это, это шикарно. Это самая любимая моя вещь в мире. Серьезно, без этого я жить не могу. Обожаю.